Здравствуйте, друзья-подруги! Приветствую вас на своем канале. Итак, сегодня очередная такая уже почти дежурная, скажем так, рубрика на моем канале под названием «Что камни говорят». Сейчас вы будете выбирать свою цифру, и когда вы выберете свое поле, мы посмотрим, что же. Что же высшие силы, может быть, низшие силы хотят вам сказать, какие хотят вам дать подсказки на ближайшие, может быть, даже две 3 недели. Итак, не, за, не заморачиваясь, не зацикливаясь, спокойно выбираем цифру и начнем. Выбирайте цифру. нам в помощь еще будут волшебные карты. Это мы смотрим, на что надо обратить внимание. Итак, что же камни скажут? Камни скажут да подскажут. Вот так вот. Итак, информация для, для номер один. Информация для номер один. Скажем так, возможно, вы, как сказать, опечалены сложностью. Для вас вас гложет, вас мучает недостаточный уровень жизни, общая трудность какая-то или вокруг вас, или ваше понимание этой жизни, как трудно. То есть вам кажется, что все трудно как бы продвигается, но вот камни, вот я рассказываю, да, на что обратить внимание. Камни говорят, ну не настолько плохо, дорогие мои, все у вас как бы или застряло, или что. Почему? Потому что медленно, но верно вы идете вперед. Возможно, у вас ну последний месяц, полтора, допустим, может быть и больше, ну сбились планы, связанные за границей по-русски скажем то ли это поездка то ли это может у какой-то женщины связь с каким-то иностранцем с предположением на брак скажем так или просто какие-то планы с предположением на бизнес в том числе потому что камушек вот сюда упал камушек видите какой интересный камушек с ушком я его называю то есть когда мы что-то умное или услышали или узнали и хотим что-то новое себя попробовать в чем-то новом, в чем-то необычном, но абсолютно для нас другом, но, но все-таки есть предпосылки в том, что все получится. Что еще я вижу? Цифра 1.1 говорит о том, что... Сейчас вы в периоде исп... ну, испытаний, не знаю, слово само выскочило, но еще раз очень, когда вот эти два камня рядом ложатся, они говорят о скраплениях включениях в обычную жизнь новых тем новые темы вошли и вы меняетесь под грузом под вот в общем как бы тема обстоятельств вы меняетесь и и и на будущее выставляете большие планы большие планы связаны с домом, или это место жительства, если у вас есть сложности, что-то связано с домом. Также большая идет надежда на, на высшие силы, я бы сказала, надо обращаться, вот у вас интересная линия тут вышла, которая говорит, попроси какого-то дедушку о помощи, может быть бабушку, вот попроси свой род, род, именно попроси в теме, через свою скажем так деятельность через свои таланты чтобы были дополнительные какие-то заработки дополнительная основа утверждения вашей персоны в этой жизни когда этот камень выпадает на каком-то поле это Говорит о том, что какие-то высшие силы вас вытягивают за уши, как говорится, может быть, за волосы, как обороны Мюнхгаузена, это не важно. Но есть ощущение, что если какая-то сложная ситуация наступает, в этот момент приходят по родовой линии, дорогие мои, какая-то помощь вам просто прилетает, видимая или невидимая. И вообще хочу сказать, что если мы смотрим вперед по нарастающей, то идет карта, которая говорит «Жди». Ты на верном пути. Просто этот путь, он медленный для тебя. Возможно, даже и родственник поможет. Кто-то по родственной линии будет вам помогать подниматься, усиляться, усиливаться. Э, ну, набирать темп, скажем так. Вообще хочу сказать, что тут те, кто выбрал единицу, неплохо. Просто не надо тут где-то дребезжать. Вы сейчас входите... В новый такой, еще такой более яркий этап. Смотрите, сколько у вас легло камней. Вот сколько здесь упало и сколько тут. Много работы, много дел, много информации и много каких-то, может, приспособлений приспосабливаемость должна быть такая, включена на полную катушку, не бояться экспериментировать, не бояться быть новыми, я бы так сказала, потому что мы с вами сейчас вошли в новый этап жизни, в новый мир, в новое перерождение даже экономических связей. Дорогие мои, не надо тут сопротивляться или что, надо уметь включиться, вклиниться, Найти свое место в этом месте, вот как, допустим, ну, допустим, как в России сейчас, может, Макдональдс, это что-то закрыто. Кто-то резко, опа, пирожковый открывает, что-то беля, беля, беляши там начинает делать. Ну, замена идет, особенно в России, дорогие мои, у вас сейчас великолепное время замена, замещения. Не забывайте, что э, в этом сейчас мы вступили в эпоху Водолея, и государство, которое под Водолеем, оно, конечно, право, оно побеждает, вот, и поэтому, дорогие мои россияне, допустим, у вас, может быть, долгий, но очень хороший путь, обращенный на себя и в себя, вот, Теперь информация для тех, кто выбрал цифру 2. Итак, что ж такое? Возможно, вам, допустим, две недели назад или три недели назад. Какая-то ситуация произошла, как будто или договора поменялись, или вы не успели договориться, вот что-то вы, будет ощущение на сегодняшний день, немножко может быть такое горькое ощущение, или не успели куда-то выехать, не успели чего-то доучиться, видите, как тайная книга, да? Она может быть книга, она может и так, но когда вот так лежит эта карта, что-то недополучил, недооформил, знаете, как не успел визу сделать, что-то не успел. Ну, ничего страшного, дорогие мои. Вообще у вас лежит такой камень, как бы путешествий, поездок. То есть, если что-то сорвалось, это у вас, дорогие мои, ну, не, не исчезнет эта тема. И хочу сказать, что смотрите, такой перст указующий. Ваше дело правое, вы идете вперед. Вы знаете, видите кусочек ключика, да? Ключик тут нарисован. Вы знаете, куда идти. Возможно, возможно у вас есть человек, связанный с вашим бизнесом каким-то образом, или наставник, или, на, или учитель, связанный с бизнесом или начальник даже, скажем так, или, ну, еще раз скажу, гуру, учитель, там, может быть, вот я назвала варианты, может быть, вот благодаря этому человеку, и он или она, вот вы знаете, в какую сторону идти. Может быть, это вместе такой какой-то союз. Почему я так говорю? А потому что через 2-3 недели у вас начинается период, дорогие мои, камень перестройки перестройки в нужное вам э, в плодотворный э, в плодотворная занятость может быть с элементами творчества тоже неплохо если нет элементов творчества да их хрен с ним кстати по центру лежит камень который все-таки обгорчает что-то в любви возможно кто не познакомился через неделю наступает десятидневный срок в теме познакомиться вот, и не переживайте, идите и знакомьтесь. Главное, чтобы у вас с этим человеком было что-то общее или что-то похожее в работах, или что-то похожее в отношениях к труду, в отношениях к уваж... уважению к чужому труду, в ценностях вашим каким-то профессиям. У вас что-то может быть очень общее. Это человек добрый. Он или она – это добрый человек, я бы так сказала, который, с которым вы сможете преодолеть, который какие-то подсказки будет тоже давать. Вот наперед, наперед. Вот такие тут подсказки, дорогие мои. Тут мало камней, может быть, мало информации, но вы идете в перестройку и которая вам даст вот хороший камень такой, таких нужных трудов, нужного, то, что вы можете, то, что у вас получится, то, что хорошо. Буду благодарна за лайки и до встречи на моем канале.